сражения. Я должен сказать, что на всех площадках, вот, где только мыслим и мыслимо, где возможно, просу, где могут поставляться художники везде, а проходим в года. И вот, в феврале этого года в Академии художники, члены Академии на была персональная выставка. встретились, говорили, и решили провести коллективную выставку, чтобы на этой выставке был вы представлен весь сред, срез э, творчества изобразительного творчества, художники, скульпты, каналисты, графики, творчества Союза художников, заслуженного, заслуженного работников культуры, директору, дирекции массового мероприятия правительства Москвы, Малышев Игорь Николаевич, академии Российской Академии Науки. У него и его подчинение замечательным коллективом. Вот пока я работаю с ними, так сказать, являюсь куратором этой выставки, а со стороны художников, я убедился, что действительно здесь сплощенный, исполнительный, дружный такой коллектив, с которым прекрасно было работать. И, я с общественностью была полностью на ней. Работа с, с средствами массовой информации полностью она взяла на себя. То есть здесь не ну, я вам должен сказать, из 18 художников 15 человек имеют почетное звание 12 человек из этого состава являются членами Российской Академии Художества. В том числе здесь выставился президент Российской Академии Художества, Раскадин Церетей, три лица президента, месяц назад, как раз месяц прошел, как он ушел из жизни, Александр Николаевич Бурганов. И... Кроме этого, я должен сказать, что первая такая выставка, она имела хорошую резонанс. Но я вам еще одну вещь хочу сказать. Вот, когда вы пришли, то, наверное, возникают какие-то вопросы, что может быть не все по теме Великой Отече... Отечественной войны 1812 -го года. Это не так. Это младшего брата, героя Отечественной войны 1819 -го года, князя Петра Ивановича Бабритёва. И вот он... вот у нас очень интересный музей. здесь в Многие ну, наверное слышали, что в Москве, многие знают, что есть такой государственный музей "Дом Бургана". В этом доме, я думаю, что мы сегодня все понимаем, что это несчастный праздник Победы. -го года. Я думаю, что в нашей истории, где масса событий было, все-таки есть два события, которые ну, являются основополагающими. Это победа в ИДИ 2013 года и победа в 1945 году. Они как бы по... действие несет тему вот этой победы за Россию, за наши ценности духовные. Про сегодняшний день. У России такая судьба. Поскольку политическая ситуация изменилась в Европе в конце 19 века и было признано уже э, роль Наполеона, чуть ли не прогрессивная, что у нас свои истории, свои большие коллеги. Академическое института Жена Васильевна Солихова, член президент Российской Академии Художеств, действительно член Академии Художеств. начальной династии творческой Александр Николаевич. Здесь работает Светко а, Максимов и Николаевич, а, профессор нашего института. работного в этом точке. Здесь работает а, замечательный музей, музей, который составляет славу нашей работы, посвященной неподготовке а к культуре прежде всего. государства от мира, как, мир. как э, великому продолжателю победу успокоит, начиная с времен Суворова, Шахмова. Работы, которые казалось, не имеют в прямом непосредственном отношении а к содержателям, к доминанте выставки, как работают участники выставки. И в этот момент, я не смог, в силу того, что мои личные мои, мои, мои, мои, мои, мои, церемонии, нации, помощи, друзей, товарищи, вот все это создано. Ну хорошо, ладно, на личных связях все это с... состоялось. Значит, я готовы предоставить слово участнику нашей выставки, вице-президенту Творческого совета коллекций России. Это было естественно, это было военно, посвященное 1812 году. А, все вы знаете, что... 1 сентября У нас видите целая больше всех картин Может кто-то хочет как это все произойдет Пожалуйста синий. Здравствуйте я... Для меня большая честь выставляться uh, в таком составе и в этом зале и от uh, своего лица поблагодарить Данилочку и организаторов и участников и подарить музею свою работу в подарок, посвященный работу, посвященной войне 2012 года. Хотела сказать, что мы очень рады вас видеть. Мы встретились с вами в замечательном месте, в замечательное время и в поводу. Мы с вами в центре Москвы. Мы имеем возможность еще раз вспомнить о подвиге наших предков. Мы имеем возможность поздравить нашу замечательную столицу с города. Поздрав... Человек – это величайшая геологическая сила. И он оказывает, каждый член общества оказывает огромное влияние на мир. И именно поэтому очень важно поблагодарить за замечательный подарок. Наш музей всю жизнь возрождался благодаря традиции меценатства. И если вспомнить 1812 год, наш музей, скажем так, в те времена потерял очень большую часть коллекции в 1812 году. И именно благодаря мединатству этот музей опять возродился. Поэтому, скажем так, если мы будем друг друга поддерживать, мы всегда будем впереди и будем развивать наше общество. Спасибо большое. Дорогие друзья, я вам представляю. На открытии выставки, допустим...